всем здравствуйте и сегодня данное видео будет на тему как работает у нас служба поддержки покер uh, старт Star, такого великого знаменитого рума на весь мир и сегодня у меня будет публичное обращение так как пришло письмо которое в принципе я так долго ждал и который меня подвигло uh, сделать данное видео поэтому давайте начнем уважаемая служба поддержки я очень рад что вы сегодня мне ответили на мое письмо которое в принципе в течение двух месяцев я вам писал неоднократно несколько писем по, по итогам я не получал на них ответа мой сегодняшний отзыв он скорее всего будет немножко такой вот критический скажем негативный наверное, отзыв будет это единственный отзыв за все время, хотя в принципе, как я отношусь к вам очень положительно, у меня в принципе все все атрибутики это Poker Stars, и я вам полностью доверяю, но в данный момент я не пойму, что у вас там произошло. Вот вот я пишу этот видеоролик, если есть такая возможность ответьте, пожалуйста, не знаю, я понимаю, что это как что где когда и я никогда не видел ведущего, но если есть возможность ответьте пожалуйста что у вас там произошло я сейчас вот постараюсь вам высказаться потому что в письме ну там вы просите ну как просить есть какое-то обращение пишите в письме мы вам ответим но я думаю в письме это не выразишь эмоционально так вот хорошо высказаться а вот я думаю именно таким видеообращением можно здесь все так передать вам все эти чувства я думаю, под этим роликом будут лайки, дизлайки. Это мы как раз увидим, как, в принципе, ну прав я, не прав. То есть мы какой-то вот именно такой значки лайк, дизлайк будет соответствовать работе данного видео. Что хочу сказать? У меня такое впечатление, впечатление складывается, что у вас набрали отдел, судя по ответам вашим и вот я работал в организации большой, на предприятии, там 10 тысяч человек. И бывало так, что люди работали в, одни, в одном отделе, их перевели в другой отдел. Работали в одном отделе, перевели в, другом, в другой отдел, и я так понимаю, люди не могут понять, в чем заключается их работа, так как они перешли. И у меня вот такая ситуация складывается и у вас. Как будто вы набрали людей, они не могут понять, в чем суть вопроса, то ли... Мы так пишем то ли у вас там что-то не так я не знаю может быть конечно вина во мне я неправильно обращаюсь не по адресу но действительно хочу сказать что пишу письмо вам вот смотрите как было раньше немножко перебью раньше вот я вами гол гордость была на весь мир на всю страну писал вам ответ вы Говорили, спасибо за ваше письмо, мы передадим его в соответствующий отдел по данным вопросам, по именно вашим вопросу. Сейчас я пишу письмо, и так получается, что как будто я не туда написал, говорит, напишите не нам, а в другой отдел. Ну, у меня нету сейчас, не хочу я поднимать письма свои, которые писал. Или бывало я написал письмо, а мне приходит ответ, вы не туда написали, это рассылка, и вам сюда не нужно писать. Извините меня, вот за эти два месяца я вообще не знаю, куда писать. Я написал письма во все инстанции, скажем, вашей службы поддержки. Сегодня мне пришло пишет письмо с таким ответом. Спасибо за ваше обращение. Мы проверили ваше программное обеспечение. У вас все прекрасно работает, никаких сбоев нету, никаких неполадок нету, все прекрасно. Я вот читаю, думаю, ну, класс, спасибо, что вы проверили, у меня все соответствует. Ну, мой вопрос, вопрос в письме был другой. Да, вы там указали неясность вопроса и решили, видимо, пройтись, что можно сделать. Друзья, я писал вопрос, у меня был один, а потом другой, третий, четвертый, когда я уже... Это выслать мне видео э, с вашим обработанное видео с вашими комментариями великих профессиональных комментаторов. Э, я занял третье место в турнире, и мне нужна была ваша видеообработка. Это был в одном письме. Я ответа не получил. А, потом я писал другое письмо. А, был ответ такой. Э, я как писал смайл.ру почтового адреса и потом писал с gmail как youtube с gmail ответ пришел что данное письмо сейчас попробую передать мы по данному письму не, не нашли типа почтовый адрес и мы не можем понять кто вы есть вы не можете понять, кто вам пишет письмо, мы проверили весь отдел и ваша почта ни в одном в нашем руме, там клиентских всяких этих программах, которые у вас есть, не упоминается. Я вам пишу, пишу опять, так как вы пишете, если вы хотите ответить именно с этого письма, напишите, пожалуйста, ваш никнейм, ник адрес, паспорт, все такое данное, чтобы мы могли на вас выйти. Моя регистрация, конечно, была smile.ru почтой, но я уже не знал, откуда писать, и писал со всех источников, лишь бы выйти на вас. Ну, мое, конечно, недовольствие, но не сильно так это. Доволен я вашей работой. Я не знаю, что у вас, как говорится, случилось, но прошу вернуть, знаете, вот тот отдел, который раньше был. Хочу э -э сказать, что, знаете, у нас много... Участников за игровым столом стало, но ну, извините, да, в час пик доходит 200 тысяч человек, я не знаю, 250 было нет, но вы работаете по всему миру, я не знаю, у вас прекрасный профессиональный отдел, я полностью, не знаю, веду канал ю на ютубе именно посвященный Покер Старс, но сейчас, в данный момент мне служба поддержки, которая она есть, я не знаю, кто там вообще? Она меня не устраивает. У меня отзыв. Кстати, приходило письмо. Опять же, я не знаю, ну, наверное, с вашей группы. Анонимный опрос. Там в течение полтора часа мне задавались вопросы. Я на них отвечал. Участвовал ваш рум, участвовали другие румы. И я давал на них ответы. В этих ответах, я, в принципе, меня все устраивала покером это уровень высочайший, но ну, в службе поддержки, знаете я вот сам студент и вот когда человек, э, ну как я вот например если я не был готов к предмету я пришел что-нибудь промычал там да, вот, по сути ничего не ответил и преподавателю неудобно ставить мне двойку, говорит ну такой человек пришел и мне неудобно тебе там ну кого поехать, ну троечку я тебя поставлю и вот ответы когда оцените пожалуйста службу поддержки Хорошо, плохо, там удовлетворительно, ну плохо я не ставил, хотя хотел поставить, но я везде ставил удовлетворительно по службе поддержки. По службе поддержки у меня вопросы к вам. Что? Кто там у вас? Объясните, пожалуйста, я не могу понять, я, куда мне писать. Раньше был один почтовый ящик у вас. Один. Пишешь вопрос... С 2009 года, я не знаю, может у вас там состав поменялся, с 2009 года я именно поклонник вашего покер-рума. Мне приглашали на другие румы, так как я регулярный игрок. Но сейчас и всегда я оставался именно ваш. По движку Аврора. У вас сейчас новый движок Аврора. Он красивый. Ну, я не знаю, там может кому-то нравится, но у меня сейчас компьютер мой просто, я не знаю, он задыхается. Он, ему тяжело работать, я так понимаю, с этим движком. Почему? Потому что э, я регулярный, регуляр, так сказать. В руме я открывал максимум 30 столов одновременно, я играл. Сейчас я 10 столов открываю, у меня полностью дребезжит системный блок, я не знаю, я не могу отключить ваш супер-движок Аврору. Я не могу нормально играть. Мне приходится уменьшать до 6 столов. Я, конечно, планирую сейчас купить новый компьютер, потому что ну, у меня, видно, не тянет ваше программное обеспечение. Хотя у меня прекрасно работает, как вы сказали. Я не пойму, в чем дело. Вы можете как-то на выбор нам предоставить игрокам, выбрать или классическую версию или движок авроры если кто-то там желает вы меня конечно извините если что-то вдруг я сказал неправильно где-то может быть я ошибся но у меня именно мнение о службе поддержки на данный момент сложилось чуть-чуть негативно такой если раньше я могу вам примеры привести это вот девятый год 10 не знаю там 12 год я всегда вам писал если у меня были какие-то вопросы, я вам всегда писал, в течение, я не знаю, максимум два дня вы давали мне подробнейший ответ, что у меня просто вопросов не возникало. Два дня я писал письма, ваши там дублировал, в правительство Путину говорю, вы почему не можете работать как служба поддержки Покер Старс? Понимаете, у меня такой был пример хороший, и сейчас, сейчас, вот, что получается? Правительство победило. Что, что случилось у вас? Что произошло? Что там такое у вас? Я не знаю. Коронавирус, что ли, я не знаю. Ну, да, по всей стране. Ну, мы нормально живем, мы продолжаем жить. Наладьте, пожалуйста, ваш отдел. Я не знаю. Много игроков к вам обращается, пишут, Или что случилось, я не знаю. Там. У вас супер обеспечение. Вы полностью взяли весь мир под контроль. У вас Интерпол, вы следите за игроками в онлайн режиме. Но я думаю, это не секрет, это известно, потому что письма приходят, что мы проверили вас. А, вот что вспомнил, интересно. Приходит письмо от вас о службе поддержки. Мы работаем в обычном режиме и будут э, назначены компенсации игрокам. Я такой, мне непонятно, не, не, не за что компенсация. Я, в принципе, от денег не отказываюсь. Есть компенсация, пожалуйста, там, на счет переводите, как у вас там получится. Но я так сейчас понимаю, наверное, были какие-то сбои в программ, программе Покерома, но у меня не было. У меня нормально в этом плане все было. И компенсация, наверное, тем игрокам, которые, наверное, там, я не знаю, сбой в турнире был или что-то еще. Я не пойму, какая компенсация. Но мне пришло письмо вам будет назначена компенсация. Ну, конечно, я задумался, да, и с точки зрения э, юридической практики, ну, наверное, какой-то моральный вред я претерпел. Вы видите, как я переживаю, я эмоционален, я очень злой, можно сказать так, ну, у меня редко бывает, но, думаю, если надо, надо высказаться, чтобы, может, как-то раз, раз, разберетесь в чем-то, вопрос решите. Я не знаю, как другие игроки, не общался по этому плану, но вроде бы... Но не знаю, у меня опыт с вами большой работы в этом плане. Всегда было нормально. Сейчас я вижу сбой. Сбой капитальный. Пожалуйста, наладьте свою службу поддержки, чтобы мы были приверженцы до конца наших дней, скажем. Я никуда не хочу уходить, ни в какой другой рум. Именно мне хорошо работать именно с вами. И игра у меня Идет именно на вашем поперуме в принципе, все отлично. Поэтому наладьте службу поддержки. Я очень рад, что работаю с вами. Всего доброго. Пока. Ответьте, пожалуйста. черный. Цвет настроение Черный.